Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Так, по-моему, это чехословацкая ПТшка, восьмого уровня Карта Карелия Игрок No Mercy 67 Rus Ну, что-то у меня такое чувство, что сейчас будет избиение младенцев. В бою всего по три танка восьмого уровня Дальше пошли семерки и шестерки. Что-то я не помню, чтобы я на восьмерке вот так хоть раз попадал. Ну, может, я просто редко играю, но. В смысле, на восьмерках редко играю. Что-то как -то... На правый фланг вообще никто не захотел из союзников ехать. Счет 0-3. Прошло полторы минуты. В принципе, да, ничего удивительного. Танки 6 седьмого уровня зачастую здесь сливаются очень быстро. Но на, на десятках, в принципе, тоже такое происходит. Для меня просто иногда становится загадкой, как можно. Ну ладно, еще на ЛТшке 10 уровня там бывает. Куда-то там полетел, хотел занять какой-нибудь куст, чтобы там сидеть пассивно светить. Не повезло, там тебя пересветили и уничтожили. Бывает. Так, счет, ну, 2-3. Не все так плохо. А когда тяжелые танки соливаются первыми, да, особенно десятки, которые должны жить дольше всех. <laughs> ну, не факт, конечно, но все равно. Пока что здесь. Как -то противники тоже на правый фланг здесь не поехали вот прям договорились, обе команды решили, мы вот там воевать не будем, поедем все по одной стороне. И тишина. Не пойму. Фугасами что ли лупит? Ну да, ну хотя здесь бронепробитие фугасами 100 миллиметров. Еще и танкует этот странный аппарат под названием, да, я выговорить я его даже вначале не сказал, ШПТК ТВП. Не идет пока урон, счет 3-4, ну хотя идет, не идет. Уже больше своей прочности ШПТК настрелял. 1267. Для некоторых игроков даже свою прочность отбить уже хороший показатель. А то частенько вот так в бой выходишь, блин. А большая часть команды сливается с одной там, да, с одним пробитием, с двумя. Все настолько просто печально бывает, что. Нет, пробития. Танкует Т-34. Он здесь в одиночестве на фланге Ну, тоже не факт, что он здесь один Кто-то может там где-то в кустах сидеть Да, у некоторых игроков столько терпения Что они могут весь бой сидеть И поджидать именно тебя Т-34 такого явно не ожидал, да? Стоит себе спокойно смотрит. Ну, успел. Успел огрызнуться на 201 единичку все-таки. Счет 4-6. Ну вот, пожалуйста, здесь Скорпион. Присутствует С пожарчиком Едет прям за ним такой шлейф огня Но, ну, по-моему, он уже огнетушитель Использовал, а пожар Все еще отображался тоже не видно было, чтобы у него прочность Уменьшалась Минус. Муражеская пантера. Счет 5-7. 5-8. Такие машины опасны даже для танков 10 уровня. А ну, вот, к примеру. посмотрим бронепробитие. 270 на базовых снарядов. Ну, ни хрена себе. 330 на золотых. Да далеко не каждая десятка обладает такими показателями. Я не знаю, зачем <с> восьмым уровнем вот прикручивать такие цифры. Да, урон небольшой, но зато какая быстрая перезарядка. То есть такая шипотэкашка при, при должном обращении... Может творить страшные вещи. Еще любой маскировка будет здоров. Второго удается уничтожить. Ну, будет третий. Нет, не попадает по Т50. Все, тут заныкался, спрятался там. Ну бывает даже с таким бронепробитием и семерки не пробиваются. Ну мало ли там да, снаряд куда-нибудь попал. Третий уничтоженный урон уже три с половиной. Для восьмого уровня показатель уже солидный. Смотришь, вот такой бой, думаешь, блин, вот бы мне такую ПТ-шку, я бы тоже такие бои делал. А на деле. Все выглядит иначе, да, потому что когда ты смотришь там. Все выглядит так легко и просто, кажется. Счет уже 8-12 союзников-то и почти не осталось. Там он один из союзников шотный. Ну, Супер Хелков с полным запасом прочности. Вот это один из тех, который весь бой просидел в кустах и два раза выстрелил. И еще не попал. ха Со всех сторон по потихоньку наступают противники. Ну да, не видно, что... Почему он... А, не, вот, стреляет Супер даже уничтожил. Правда, тут же... Тут же в ответ ему там прилетело. А, нет, полный запас прочности у него по-прежнему. Четвертый уничтоженный урон около пяти уже, но прочности, конечно, осталось. 157 единиц, сейчас успевает ШПТК откатиться. Скорпион попадает, сбивает гуслю. Ну и все, в одиночку против пятерых. Закон жанра на последнем издыхании против пятерых противников. Причем как минимум трое противников на один выстрел. Хелкат там, супер Хелкат там ругается что-то, да? Который весь бой от базы даже отъехать не, не, не соизволил. Танканул, ШПТК танканул еще раз в этом бою уже. Хотя не показывает отображение, да, на танкованного урона. Ну, один раз Гусулю, а сейчас вроде, ну, башня там куда-то прилетел. Как будто, ну, хрен его знает. Где все остальные? Вот, кто-то едет через базу, прям совсем рядышком. Зачем так палиться? Вот он, скорпиончик. Грустный скорпиончик. <смех> ехал, не доехал. Но через базу, по-моему, ехал не скорпион. Да, вот он, наверное, кто здесь носится. Один раз успел пробить. Арта мажет. Эти два противника оставшихся По крайней мере если так судить С полным запасом прочности но ну, не факт, но ну, арта скорее всего ну ШПТК ее за два выстрела Без проблем уничтожит А вот Сушка Сушка сидит где-то в кустах Наверное, не знаю даже ждет смотрит как разбирает его союзников вот и арта пожалуйста одного выстрела хватило фугаса сколько здесь средний урон фугасом а ну тут 420 100 миллиметров бронепробития если стрелять по картону дпм наверное, очень жесткие этой машины конечно Может, сушка перевернулась там, не знаю, лежит на бочине. Да, у него прочности одна, одна единица, он тут уснул. Не знаю, почему он заснул, ну, всякое бывает, ну, что есть, то есть. Всем спасибо за внимание, не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.